Кому? Можно эти защитные стекла? Раньше думал я, до тех пор, пока чуть вдребезги не разбил экран своего iPhone 7 Plus. Довольно часто мои зрители спрашивают, стоит ли устанавливать защитное стекло или клеить пленочку на их айфоны. Скажу тебе свою позицию до одного случая и после. Изначально я был ярым противником любого вида защиты передней части смартфона компании Apple. Я помню, как использовал одно довольно странное корявое стекло на своем iPhone 7 Plus, которое управляло моим смартфоном под водой. Вернее, даже не так. Я не мог юзать свой телефончик при банальном попадании влаги на экран iPhone. Несколько недель назад у моего знакомого чуть было в дребезги не разбился экран iPhone 10. Да, именно 10 X или Х, как я его люблю называть. Показав мне свой телефончик, он утверждал мне, мол, трещина, которая появилась на передней части смартфона после удара о кафельную плитку, пробила защитное стекло, появилась на основном. Чтобы убедить его в обратном, мы сняли защитную часть и увидели, что экран 10 айфона чист и цел, как девственно белый лист бумаги. Кстати, рекомендую покупать стекла, покрывающие лицевую часть айфона, полностью вроде 3D, 4D, 5D, в общем, хрен знает, как они там правильно называются. Нашел для вас несколько годных вариантов абсолютно для любого кармана, ссылочка, если что, будет в описании, подороже и не очень, но поверь мне, что даже за 70-80 рублей можно купить вполне приличный аксессуар. Который убережет тебя от ремонта в 10 и более тысяч рублей. Клеить стекло довольно-таки просто. Все, что нужно, протереть тряпочкой со спиртиком, либо со специальной жидкостью для чистки дисплеев экран своего айфончика, пройтись по периметру специальной наклейкой, которая идет в комплекте с некоторыми стеклами и выглядит как-то так. Если же такой штуковина нет, подойдет самый обычный прозрачный скотч. Далее аккуратно прицеливаемся и я рекомендую снизу вверху, начинаем процесс поклейки. Лучше всего клеить стекло в чистых и убранных местах, где нет пыли и прочих летающих, опять же, пылинок, соринок и так далее. А также сосредоточиться и проделать всю процедуру спокойно, без спешки и нервов. Делись этим видео со своими друзьями и родственниками в социальных сетях и напиши вот прямо сейчас в комментариях, где и за сколько ты купил свое защитное стекло себе на iPhone. Спасибо за просмотр, не смею больше задерживать. До скорого, пока!